перелистывая свою, свою жизнь, я пришла к мнению, что все предмучили. Имеете в виду судьбой? Ну, наверное, потому что вот какие-то события буквально, это во-первых, во-вторых, конечно, есть понятие души. И знаете, я так много об астрономии читала, и еще я знаю шекспирную и в одном своих сочинений Шекспир писал так когда-нибудь с течением времен не будет у людей фамилия, а будут только имена как у богов что так недавно на Олимпе жили как афродия Гера Аполлон да будет каждый оценен, замечен, и если даже будет вметки, но он оставленный ему будет вечен. А у нас так много галактик.